Многих интересует вопрос, как добавить бизнес объявление в социальной сети Калиостро. Что для этого надо? Для этого, для этого перейдем на страницу своего профиля. Находим главное бизнес-объявление. И вот здесь вы пишете. То есть это объявление у вас будет на зеленом поле. А если у вас есть другие объявления, то вот тут вот в углу, Будет, как говорится, кубок. То есть нажимаете на кубок, и ваше объявление станет главным. Это ваше главное бизнес-объявление будут видеть те, кто заходит к вам на страницу. А если вы купите VIP пакет его будут видеть все пользователи бизнес-сети. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. С вами была Галина Лапика.